Эх, братанчик, сейчас бы стать каким-то супергероем, например, Бэтменом. Кстати, братанчик, у меня же есть костюм Бэтмена. Братанчик, а ты что мне сразу не сказал? Ну-ка иди, неси костюм Бэтмена. Ну ладно, братанчик, я пошел. Ну что, братанчик, как я тебе? Отпад, братанчик. Все, папа дома. А я что-то не понял, ты что за летучая, мразь, у меня дома? Так где мой Пистолет. Ты, папа, ты что наделал? А что я наделал, не понял. Папа, что ты наделал? Что ты наделал? Ты моего брата убил. Причем я тебя-то не убил? Ты же приемный был. Я че приемный. Ах, ах, ах. Эх, сынок. пора с тобой тоже заканчивать, к сожалению. Ну что, сынок? Листуча мразь умерла, и ты умрешь вместе с ним. Я что не понял, ты что сделал? А что-то у тебя тоже что-то не устраивает? Где мой пистолет? Меня все абсолютно устраивает, отец. Поздно, мать. К сожалению, у меня осталось два патрона. Так что твоя смерть, будет в два раза мучительнее, чем у вот этих вот остальных. Ну что, погнали? Мать решает. Отправляй видео другу, кто не подписан, лох. А да, еще, как вы заметили, это наш новый формат, так что поддержите его лайком. Надеюсь, он вам понравится. Он вам точно понравится, я уверен, прям. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. А меня подцвабал. Всем пока.